привет давайте подведем итоги сентября оставайся со мной если хочешь узнать что произошло в партнерском маркетинге кстати у нас до сих пор проходят два апокалиптических конкурса в одном из них ты можешь выиграть iphone xbox или gaming кресла а также мы добавляем персонализированный халат с my lead каждому из призов Задание в конкурсе – это продвижение определенных офферов. В другом соревновании мастер, который создаст самый смешной мем, выиграет гейминг кресла и персонализированный халат. Детальную информацию о конкурсах ты найдешь в описании под видео. Не забудь подписаться на канал партнерская сеть MyLead. Ну что же, начнем. Facebook представил рекомендации для мастеров и рекламодателей в связи с изменениями AES. Все для того, чтобы повысить уровень конверсии на iOS, которая сейчас занижена на около 15%. После обновления iOS 15 еще больше изменилось в мобильной рекламе и приложениях. Рекламодателям пришлось адаптироваться к изменениям, так как сейчас пользователи могут решить, позволять ли отслеживание своих данных, либо нет. Facebook презентовал список рекомендаций статья, статье, которые вы видите перед собой. Чтобы обеспечить безопасное продвижение, рекламодателю рекомендуют ждать как минимум 72 часа перед оценкой эффективности компании и брать во внимание анализ отчетов компании, а не креативов. Также рекомендуют настраивать интерфейс под API, чтобы снизить стоимость действий и детально измерять результаты компании, сохраняя приватность. Facebook советует настраивать события, используя Aggregated Event Measurement. Это означает выбирать события, например, покупка либо вход в аккаунт, которые больше всего соответствуют данному бизнесу и используется для оптимизации в компаниях. Также стоит рассмотреть все доступные инструменты для статистики тестировать и изучать новые стратегии назначения ставок, формата и аудитории. Таким образом, ты сможешь определить, что работает сегодня и улучшать постепенно свои результаты. Facebook надеется, что такие рекомендации помогут сделать рекламные кампании более успешными, реализуя поставленные маркетинговые цели. Обещают, что будут вводить новые инструменты, которые помогают увеличить эффективность продвижения. Знаешь ли ты, что для половины американцев соцсети являются источником новостей? Чаще всего это Facebook. Хоть множество новостей в социальных сетях является дезинформацией, и часто это просто фейки но около половины американцев направляется в соцсети, чтобы узнать новости. Ты знаешь, почему стоит продвигать оферы в социальных сетях, используя видеоконтент? У меня есть несколько важных новостей касательно этой темы. Согласно с опросом Pew Research Center, около трети американцев регулярно читают новости на Facebook. На втором месте оказался YouTube, а третье место занимает Twitter, потом Instagram и Reddit. Интересно, что 6% из них используют TikTok, 4% Snapchat, 3% WhatsApp и 1% Twitch. Согласно отчету e-marketing, видео будут смотреть еще больше людей к концу года. e-marketer прогнозирует, что число зрителей увеличится на 5% до конца года, а к концу 2023 года число зрителей достигнет 3,5 миллиарда. YouTube – самая популярная платформа для видеоконтента в США. 65% зрителей в этой стране используют сервис для просмотра пользовательского контента, прямых трансляций видеоигр и так далее. Facebook занимает второе место с 60% потребления такого контента в соцсетях, а Instagram, Twitter и TikTok замыкают пятерку лидеров. YouTube Shorts предоставляет свой креативный фонд в более 30 странах, гигант социальных сетей, Facebook теперь включает контент коротких видео, запуская Reels. В среду, 29 сентября, Facebook предоставил контент на своей платформе, который взорвал на Instagram и TikTok. С Reels креаторы имеют доступ к различным инструментам для редактирования видео, как музыка с библиотеки Facebook и добавление своих собственных звуков. Есть также R-эффекты и таймер, а также отсчет, с которым легче снимать видео. Можно изменить скорость воспроизведения и комбинировать различные кадры между собой. Прибыль TikTok Ads стала на 37% выше, и конверсия у юзеров в соцсети невероятно высока. Пользователи считают рекламу на TikTok веселой и развлекательной, что показывает, приложение повысило свои позиции за последний год. TikTok также представил новые креативные инструменты для улучшения сотрудничества между брендами и креаторами. К ним относятся TikTok Creator Marketplace, то есть портал, который помогает найти подходящих креаторов для сотрудничества. Также он полезен, когда нужно управлять сотрудничеством, получать детальную информацию о продвижении контента с помощью таргетированной рекламы. Благодаря Open Application Campaigns бренды могут давать доступ к своим компаниям, заинтересованным креаторам для их собственного представления. Еще одним инструментом для продвижения является Branded Content Toggle. Это инструмент в приложении, который позволяет креаторам отмечать видео как партнерство с брендом. TikTok Creative Exchange – это самообслуживающий портал, который подбирает проверенный креативный сервис. Spark Ads – инструмент, который помогает брендам повышать органический контент в ленте пользователей, превращая его в рекламу, помогая создавать высокоэффективные адсы, соответствующие заданию и целям. TikTok также составил целый список решений для рекламодателей, которые сами хотят стать креаторами и управлять процессом создания TikTok. TikTok for Business Creative Center, видеоредактор TikTok, динамическая сцена, Vimeo Create. Библиотека Canva из более 50 рекламных TikTok-шаблонов. В список пошли также интерактивные форматы, чтобы поднять повлечение. Настраиваемая мгновенная страница, поп-ап-витрина, реклама жеста, суперлайк 2.0 и Story Selection. Эта информация отчетливо показывает, что заработок денег в TikTok, YouTube – это хорошая идея. И стоит уделить внимание продвижению контента, используя видео также на Facebook, Instagram и других сайтах. Ты можешь узнать, как зарабатывать деньги в социальных сетях в видео на нашем YouTube-канале. Говоря о новостях, связанных с видеоконтентом, Google Ads улучшает отслеживание для видеообъявлений в дисплей. Google считает, что добавление видео к адаптивным медийным объявлениям может привести к увеличению количества конверсий на 5% при аналогичной цене за конверсию. Вот почему Google разработал конверсии с вовлечением просмотров EVS – более надежный показатель конверсии без кликов. Они засчитываются, когда пользователь просматривает 10 секунд видео твоего объявления и не взаимодействует, но позже совершает конверсию на твоем сайте. Теперь рекламодатель и вебмастер могут более последовательно оценивать эффективность рекламы в разных каналах Google Ads. Конверсии заинтересованного просмотра также можно отслеживать в объявлениях TrueView InStream с возможностью пропуска в локальных компаниях и компаниях для приложений. Другая новость от Google Ads заключается в том, что они вводят соответствие наиболее релевантного ключевого слова в поиске. Чтобы помочь рекламодателям охватить новые релевантные поисковые запросы, Google рекомендует использовать доску соответствий вместе с Smart Bidding. В среднем, рекламодатели, которые переключает свои ключевые слова с точным соответствием на широкое, могут видеть больше конверсий и более высокую ценность конверсий. Правила, показанные на таблице, гарантируют, что наиболее релевантное ключевое слово всегда будет иметь приоритет. Это упрощает применение широкого соответствия и позволяет контролировать ситуацию. Например, если кто-то сейчас будет искать фразу «вкусная пицца близко», а у тебя есть ключевое слово в соответствии к фразе «вкусная пицца» и ключевое слово с широким соответствием, приближенным к доставке еды. В этом случае будет выбрано ключевое слово с фразовым соответствием, поскольку оно более релевантно, даже если оно имеет более низкий рейтинг объявления, чем ключевое слово с широким соответствием. Эти улучшения дают тебе больше контроля над тем, какие ключевые слова соответствуют твоему ключевому запросу, особенно в случае широкого соответствия. Google представляет новый отчет о бюджете, который поможет рекламодателям визуализировать ежемесячные расходы и понять ожидаемую сумму к выплате в конце месяца. Также отчет помогает отследить влияние предыдущих изменений твоего среднего дневного бюджета на эффективность и лимиты расходов. В новом отчете указаны ежедневные расходы, ежемесячный лимит расходов компании, прогноз ежемесячных расходов. С 1 декабря будут обновлены правила Google Ads в отношении контента сексуального характера. Характера. Обнаружение грубых нарушений политики приводит к немедленной переостановке рекламного аккаунта Google Ads без предварительного предупреждения и без возможности повторной разблокировки. Это означает, что продвигать знакомства и любой контент для взрослых будет еще сложнее. GameStop – бесплатная национальная схема самоисключения из онлайн-геймблинга в Великобритании опубликовала рапорт с информацией, что за первые 6 месяцев 2021 года количество регистрации увеличилось на 25%. Это очень интересная информация для випмастеров, продвигающих геймлинг оферы Согласно отчету GameStop, в первой половине 2021 года в программе зарегистрировалось более 40 тысяч человек. Что интересно, вторым месяцем по популярности регистрации был март 2021 года. Результаты последнего отчета показывают, что люди всех демографических групп в Великобритании имеют проблемы с азартом. Поэтому важно таким людям обеспечить доступ к инструментам, которые помогут им вылечиться. Sensor Tower Store Intelligence сообщает, что время игры в мобильном казино выросло на 16% до почти 5 миллиардов долларов. Казино было вторым по доходу жанром в США в App Store и Google Play в течение последнего года. Этот жанр является примером того, как всегда стоит присмотреться, чтобы узнать, кто является главным драйвером роста и прибыли, и на каких партнерских программах сейчас удастся заработать больше всего. Если речь идет о статистиках мобильных приложений от Sensor Tower Store Intelligence, Среднее количество активных пользователей 5 сотен наилучших приложений в мире превысило 90 миллионов. Популярность приложений категории «бизнес» выросла до рекордных размеров, так как пользователи искали решения для удобной удаленной работы во время COVID-19. В развлекательных приложениях и социальных сетях пользователи проводят около 30 минут в день. Аркады привлекают наиболее активных пользователей в течение дня среди мобильных игр. Исследование лифтов Показывает, что пользователи мобильных телефонов проводят на 49% больше времени в приложениях ритейла и покупок. Это исследование подчеркивает, что несмотря на повторное открытие магазинов после локдауна COVID-19, люди дальше предпочитают покупать через телефон. Такая информация показывает нам, что стоит продвигать офферы e-commerce. Согласно новому исследованию Integral Ads Science, мобильная реклама при соответствии контента, в котором они размещены, увеличивает вовлеченность на 23%. Если ты являешься разработчиком мобильного приложения, либо планируешь его создать, то помни о том, чтобы подобрать соответствующий контент поможет тебе в этом Mobile Rewards, на котором можно еще и заработать. Больше информации об этом инструменте ты найдешь в видео, ссылку к которому я оставляю в описании. Если речь идет об обновлении в социальных сетях, то Snapchat вводит тренды с целью получения наилучшей информации о пользователях. Snapchat-тренды содержат самые популярные по просмотрам ключевые слова, употребляемые пользователями в Stories и My Stories. Рекламодатели и вебмастеры могут пользоваться трендами Snapchat абсолютно по-разному. Во-первых, результаты подчеркивает органическое поведение потребителей и дает брендам представление о том, где их продукты будут более подходить. Бренды, заинтересованные в контекстной рекламе, могут извлечь выгоду из более внимательного изучения языковых тенденций, которые появляется в приложении. Еще одна ценная информация в приложении «Тренды» — это отношение потребителей к конкретному продукту. Два обновления в Twitter Ads. Изображение во всю ширину и Super Follows для креаторов, чтобы монетизировать контент. Хоть большие картинки и видео доступны с марта 2021 года, когда приложение начало вводить их, последнее обновление означает то, что твиты заполняют полный кадр и не смешиваются влево либо вправо. Это упрощает использование этой соцсети для рекламной кампании. С Суперфолов – креаторы могут зарабатывать деньги, делясь контентом только с подписчиками. Таким образом, авторы смогут вознимать с поклонниками ежемесячную плату за доступ к эксклюзивному контенту. Настоящее живое общение, высокая концентрация профессионалов, самая актуальная информация и идея а также веселое мероприятие в твоем кругу. Вот причины, по которым стоит посещать конференции по партнерскому маркетингу. В сентябре были проведены такие конференции, как Affiliate Talks, AfHub Futurism Night, Odessa Digital Forum 2021, Conversion Fest, AfHub Tour Russia, Ukrainian Gaming Week 2021, GuruCon 2021, AfHub Tour Russia, Adminat Expert, Expedition Open Air Meetup, All Conference Киев 2021, Ecom Flow, Epic Growth Conference 2021, Affiliate Gentleman Party, Marketing Data Analysis 2021, SEO and Affiliate Sempo Conference 2021. Ты знаешь, что в Мэлит работают реальные люди? Это не шутка, они действительно существуют. В начале сентября у нас была общая поездка. У нас был тот в форме мешка с деньгами, летающие деньги и много всего. Смотри наш видеоотчет ВКонтакте. Другая большая новость. Теперь ты можешь связаться со специалистом из МайВид и задать вопрос по русски, английски и по-польски. Хочешь попробовать? Вот номер. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Не забудь заглядывать на наш YouTube-канал, где мы регулярно добавляем новое интересное руководство о том, как заработать в интернете. Удачи в заработке и до скорой встречи!